Друзья, всех приветствую, меня зовут Сергей и вы попали на канал IKIGAI И сегодня мы с вами разберем биткоин и продолжим разбирать альткоины, о которых вы меня просили Итак, друзья, давайте начнем Биткоин, пока что у нас стоит на одном месте, на уровне глобального максимума И у нас здесь образуется достаточно хорошая фигура технического анализа Фигура продолжения тренда Это у нас фигура вымпел Рисую древко и вот наш вымпел Это фигура продолжения тренда и потенциал вымпела равен его древку. Давайте поставим это расстояние к выходу из трендовой линии сопротивления и получим потенциал опять же в районе 75 тысяч долларов. Напоминаю, что именно там находятся наши цели для движения цены. У нас здесь также находится фигура технического анализа. Чашка с ручкой, потенциал данной формации равен опять же уровню 75 тысяч. Вот потенциал данной формации, подставляю к выходу из уровня сопротивления и получаем тот же самый потенциал То есть множество фигур э, технического анализа, множество паттернов указывают на одну и ту же цель И вероятнее всего именно с этой цели начнется у нас коррекция Так что будьте к этому готовы в случае чего Чтобы пойти дальше, нам нужно пробить данную трендовую линию сопротивления И естественно совершить импульс на повышение А пока что мы стоим в диапазоне Также давайте на всякий случай разберем цели для понижения То есть может быть такое, что... Цена у нас пойдет вниз И в данном случае мы с вами дойдем примерно до уровня 63 тысячи долларов Где находится очень хорошая область поддержки Если мы не сможем пробить трендовое несопротивление То мы с вами еще немножко постоим в диапазоне в районе предыдущего глобального максимума На биткоине пока что картина остается позитивной И теперь давайте мы с вами рассмотрим BNB а Что у нас здесь происходит? Давайте откроем дневной тайфрейм Дневной тайфрейм И что мы здесь видим? Видим опять же... Пять волн роста. Первая, вторая, третья, четвертая. И мы находимся в пятой волне. Последней финальной волне перед медвежьим рынком. А следовательно, что я рекомендую делать? Я рекомендую потихонечку начинать фиксировать прибыль небольшими частями. Заходить ни в коем случае сейчас нельзя. Давайте разберем цели для BNB. Смотрите. Если мы нарисуем уровни Фибоначчи по четвертой волне, то золотое сечение находится на уровне 1000. Если мы нарисуем уровни Фибоначчи по третьей волне, то золотой сечение находится также в районе уровня 1000. Плюс ко всему 1000 это такая очень круглая котировка психологическая и это вполне вероятная цель для цены. Также если мы нарисуем трендовую линию поддержки, параллельный канал по минимумам и максимуму, то найдем, что трендовая линия сопротивления находится также в районе уровня 1000. То есть 1000 это очень хороший, круглый и сильный уровень для цены и вполне вероятно цель, возможно даже пик Бычьего рынка на BNB Я ничего не утверждаю, возможно цена пойдет еще немножко повыше Но тем не менее 1000 Это та самая котировка, на которой нужно фиксировать большую часть прибыли Так что на BNB входить ни в коем случае нельзя Только фиксировать прибыль Для тех, естественно, кто покупал BNB Если цена дойдет до цели До нашей цели 1000 долларов То это будет движение всего лишь примерно в 50% в 60%, что не очень много Поэтому заходить сейчас нельзя Я думаю, все поняли Что касается локальной картины, я думаю, что можно ждать небольшую коррекцию Ну, максимум район уровня 500-550 Но, скорее всего, такой коррекции не будет Вероятнее всего, мы здесь поддержимся немножко в диапазоне И пойдем далее пробивать глобальный максимум Теперь, что касается Луны Давайте опять же сдалим график Что мы здесь видим? Мы видим, вероятнее всего, 5 волн роста Первая, вторая, третья, четвертая. Мы находимся в пятой волне. И смотрите, на конце у нас образуется фигура «Клин». Возможно, мы еще совершим импульс на повышение. Тем не менее, данная фигура указывает на смену тренда. Это сужающаяся формация, которая постепенно движется вверх. То есть, сила покупателя здесь ослабевает. Естественно, мы можем после данного клина сразу пойти на понижение. То есть, «Клин» у нас пробьется Вниз. И это у нас будет служить началом медвежьего рынка для Луны. Но я считаю, что мы еще совершим, можем совершить импульс на повышение небольшой. Примерно у нас будет выглядеть картина вот таким вот образом. И потом мы уже пойдем оттуда на понижение. Луну я уже всю зафиксировал. Оставил, конечно, небольшую часть, чтобы держалась, но тем не менее, практически все позиции по Луне я зафиксировал. Если мы опять же проведем также цели по золотому сечению, по четвертой и третьей волне то смотрите, по четвертой волне мы дошли с вами до уровня 2.618, и по третьей волне мы с вами дошли, опять же, до уровня 2.618. То есть потенциал здесь практически у Луны не остается. И если мы нарисуем здесь трендовую линию по минимумам и максимуму, то найдем, что трендовая линия находится в районе 80. То есть максимум, я считаю, что мы можем совершить движение в район 80 долларов, импульсное движение, и потом уже оттуда пойти на понижение. Или же мы можем сразу пробить тренд трендовую линию поддержки и направиться отсюда на понижение. То есть у луны потенциала никакого не остается, это мое мнение. Поэтому я рекомендую всем фиксировать здесь позиции, если вы еще этого не сделали. Опять же, я не могу быть в точности правым, оставьте небольшую часть на всякий случай. Если вдруг цена резко, резко стрельнет куда-то в небеса, но, тем не менее, я считаю, что потенциал здесь полностью израсходован. Итак, друзья, разобрали мы с вами биткоин и альткоины. Сегодня мы разбирали те альткоины, у которых не осталось практически потенциала, где нужно потихонечку фиксировать прибыль. Это, опять же, очень-очень важно. Главное... Верно, правильно зафиксировать прибыль. Напоминаю, что я уже разобрал несколько альткоинов, такие как Compound, Ethereum, Yota, XRP, Litecoin и Dash. Поэтому переходите на предыдущее видео и смотрите. Также подписывайтесь на телеграм-канал, там также выходят разборы альткоинов. И подписывайтесь на этот канал, кто еще не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, друзья. Ставьте этому видео палец вверх, если это видео было полезным и Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте, друзья. И всем пока.